Привет! Можешь помочь мне со стримом пропиарить? Сам-то 12 лет 2120 Элла, играя на 60 Гц, собирая на новый монитор. Спасибо, если прочитал. Безвысоко поднимался. Это сообщение я получил 25 марта 2020 года от Дмитрия Мирож Дмитрия. Сообщение забавное, но кто бы мог подумать, что я запишу отдельный ролик на канал, где я буду с ним играть. А все потому, что он попал в Нави. Дмитрий Демон Мирошниченко. Город Днепр, Украина. Ему 13 лет, у него 3300 элла. Он провел более 2000 матчей с винрейтом 53% и средним КД 1.31. При этом процент хэдшотов составляет 58%. Это самый молодой игрок за всю историю организации НАТУ Свинсеры. И сегодня мы познакомимся с этим персонажем поближе, проведя небольшой игровой тест. Насколько же он хорош? Кстати, больше контента с демоном вы можете найти на канале Na'Vi Junior. Ссылку оставлю в описании. Всем привет! Сейчас я вам покажу новую нашу систему, где мы проверим, на что способны игроки. Это наш первый гость. И сегодня мы сыграем 1-1 на имке на карте Аимботс, в Бэхопе, на Сюрфе и в катке на Фэсити. Ты готов, демон? Да. Тогда можем начинать. Желаю тебе приятные игры. И, понятное дело, через часика 2 мы узнаем, кто из нас Лучше ну, понятное дело, мистер Демон будет во многом лучше Но моя задача приблизиться, приблизиться к этому чемпиону Так, Демон, расскажи, пожалуйста Тебе 13 лет Да, так точно И ты уже в Нави да. че свой не выросло? Да нет Просто стал увереннее Стал увереннее Ты сейчас в третьем классе тебя, И Как у тебя дела в школе? В школе все хорошо Ну, шок, давай Не так сильно Угу так, ты сейчас работаешь с Na'Vi. Расскажи, пожалуйста, у многих игроков часто вопрос. Слушайте, ну то, что он в Na'Vi Junior или в Na'Vi Академии, он получает вообще зарплату или нет? ЗП, да, есть, конечно, зарплату. На что ты ее тратишь? Ай, я еще не успела потратить. Наверное, буду копить. И что же ты купишь? Не знаю, я бы хотела бы окопить к 18-летию все на машину, может быть Расскажи, пожалуйста, тот момент, когда ты получил письмо от Нави, Дружище, мы тебя приглашаем в наш состав Как это было? Куда они написали тебе? Эфир мне написал э, в сим Заходи в TeamSpeak Пообщаться надо Захожу в TeamSpeak И вижу, там Амиран сидит И мне кажется, что он заинтересованы Мои эмоции это шок, радость и слезы Слезы отчасти. Я упал на кровать и просто плакал. Ты хотел Virtues Pro, да? Не-не-не. Какой да. Virtus Pro? Как родители реактировали? Родители, ну, больше позитивно, чем негативно. Все-таки я не хотят, чтобы я учился больше выделял времени в школе. Вот это заруба. Это заруба просто каких-то недавно. Слушай, я тебя сейчас могу выиграть. Нет! Все, come back, come back, come back, come back, come back. А я, демон. Хорошо это было. Няйяй. Еще еще три ранда, еще три ранда и допы, и на допах вытащу. Няйяй. Так, первое за мной. И последнее. Демон зря ты это сказал. А на каком? Консго. Вторая карта. А демон. Это школа на Тинаке. Ой-ой-ой. Это давай. школа контрол. <laughs> ай, ай, ай ой ой Ой-ка. Я выхожу на тебя даже не взяв оружие адекватно. Нормально. Спасибо. Нет, даже им это дает. Так, пока что все очень хорошо идет. Я чувствую каждую пульку. А сейчас не по да нет, но. Опа-опа-опа, давай киберболи, давай. Блин, я не буду кибербулить, плохо закончится. Да какой юз! Киберболю, добрый день кибербулю. Всё, компакт. Демон, самый уникальный вопрос. Как вы придумали Ник? Все просто. Э, меня назвали демоном. Я поменял букву, и так получился демон. Нет! Ой, школа я... на тенеке. Ой, Ой, я... Ну, я ж попал же в голову, да, что ты не очередь. умер. Да-да-да. да А тут тебе тоже хорошо было видно. Смотри, ситуация, три раунда. Два раунда Уже два Уже ноль раундов Отлично, давай третий дарам Так, неужели в АМКе Демон возьмет один балл Ну что, полетела третья карта Сейчас надо уничтожить демона, чтобы было бы Комфортнее играть дальше Уже с мульти. Смотри, какие мы поставим? поставим Демон, злой, злой демон Ой-ой-ой Легендарная битва Блин Ну не Черт, я Ух. О, спрей Как думаешь, для чего вообще академия создана? Для продвижения в потом? Для будущего? Не, ну шок Бро, залетает не, правда ну... <существует> Но я просто почувствовал свою игру, ура. Все. Это ГБЛ Не, все, вот эти иглы бросил Коронная и похоронная. А ай <к> ГГ. <automobiles> ГГ, ГГ. Идем сейчас на... Аймботс. Небольшая рекламная интеграция на сайте GDrop, и тут вышло обновление весенний скинопад. За депозиты вы можете получать подарки. У меня есть возможность получить уже сейчас три подарка, так как у меня пополнение на 850 рублей. Первые три приза за депозит 150 рублей, остальные за каждый депозит 1000. То есть вы можете постоянно это делать, и это будет работать. Я нажимаю забрать, и в итоге я получаю 1500 рублей, я нажимаю... Продать все, и у меня на балансе 3600. Ну, а также вышло обновление по дизайну. К примеру, открытие тайного. Тут новый дизайн ячеек. Ну, а также мне рассказали про функцию двойной шанс. Во-первых, новая прокрутка, это стоит отметить. Так, анимация будет изменена? Да, анимация тоже новая. Можно продать, добавить контракт или попробовать еще. Так. О, двойной шанс. И прокручивается еще раз. И мне падает э, хамильон. Я захожу в барабан и кручу барабан еще раз. Мне падает кисть. кислое пополнение 200 рублей. Я ввожу промокод Эрик Перек и кручу барабан еще раз. 35% к депозиту. Это был сайт Жидроп. Я оставлю ссылку в описании. Я думаю, стоит оценить обновление. Следующее испытание после АИМКи это АИМ -ботс. Что мы делаем? Мы сейчас закрываем все э, позиции, кроме вот этой. А здесь оставляем, получается, э, 5. Полосочек Полосочек, спасибо большое Так, сейчас я э, убираю полностью броню И беру м -ку. Именно с Да, бери с И сейчас остается просто запустить челлендж Стоишь в любой позиции и делаешь киллы Кто быстрее убьет 100 ботов, тот и выигрывает Но... Так, сейчас у него показатель 140 кпм Это очень много, вот правда Сейчас с такими показателями можно сделать Около... Около 44 секунд Пока что выглядит на 48 секунд Осталось 10 киллов и, 5, и 6 киллов, 5 Ай-яй-яй, 50 секунд Давай, давай, теперь ты Теперь твоя очередь Сейчас моя очередь, я беру МКУ ку и... Получается, нажимаю uh, Новый челлендж Так, сесть или стоять? Окей, okay, буду стоять Да блин! Сколько у меня? 50, 172 Чувак Это такое аналогичное Два снится, 3 миллисекунды. Mm -hmm. ну, может, на бэхопе и на серфе Да, на бэхопе парень не сдается. Окей, okay, идем дальше. И называй любое число до, до 58. 7. Карта бэхоп. Addict CSGO Fix Окей, okay, все Мы эту карту оба не проходили Сейчас кто быстрее пройдет Неважно, важно, какое Пожалуйста. время Главное, кто быстрее пройдет до финиша Мы оба не знаем эту карту Это самое главное Готов? Да, так точно Ты начал уже, да? Да Окей, okay, ну все, давай Играем Так, я уже на втором стоишь. Я тоже Ну ладно Первое не пройти Это, конечно, было бы гениально Так. А я не понял. Нет. Да. Ох! Господи. А, все, я на третьем. Ты четвертый? Да. Я не понимаю, что тут за четвертый. Я на пятом. Фух, так. Куда дальше лестница? Уже на шестом. О господи, как пятый сложный, да? Нормально я его прошел. Не, не, пятый был сложный, бро. Нет, блин. Седьмой. Ой, тут восьмой, тяжелый. Ты седьмой или восьмой? Девятый. Че это головоломка, а не фак. Восьмой этом, конечно, гениальность должна быть. Хоть тут заспаился. Я прошел. А нет, не прошел. Слава богу! и Ты посмотри, какой десятый. Ты прошел? Стейч. Да. Хорош, за 7 минут. Какой ты посмотри... место занял? 302. -ое. Так, ну, ребята, по бухопу он выигрывает, и получается счет у нас 2-1. А! 2-1. я на десятом. Так, и здесь, говоришь, сложно будет. Ты ну, посмотри... рофлишь! Нет, это неадекватно Ум... Нет, чувак Как ты это прошел? Это очень Это очень сложно выглядит Но ты прыгаешь по каким-то невидимым да, блокам Да, да, да, да, хоть не по этим пикселям Так, мне 11 минут понадобилось 531 место Ну, на хопе на новой совершенно карте Демон быстрее адаптировался И смог пройти ее Поэтому сейчас счет у нас 2-1, идем на серф Назови любое число до 12 Давай число 9. 9? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Реутх. А, все, все, Где ты? Готов? Да. Раз, два, три. Погнали. Здесь, по сути, сейчас э, выиграет тот, кто ни один раз не упадет. Ты ее не проходил, да? Нет. Блин, а я проходил. Тут, конечно, чит. Там. Я прошел Прошел? Да А кто на бухлоб выиграл? Я Так, серьезно? Так, я на последнем да. Молодец, ты очень хорошо сделал сейчас Так, ну получается еще 2-2? Да И осталась карта uh, face it. Face it. Ну все, идем Камбэк, камбэк, камбэк камбэк очень хорош Последний челлендж И сейчас кто набивает больше килов, тот и побеждает этот выпуск Любые киллы. С любого оружия. Главное сделать больше. Мне уже два, пока ты говоришь. О, Господи, такой позорный пусть... кил. Идет, идет, идет, идет. Ай, этого не позорьтесь, Убери нави. Вот ты мину, блядь. <связь> Попадешь на ставь. И, и, палос двое. Пожалуйста, парни. Yeah. Yeah. За фрагом! Там ХВХ реально! Там ХВХ падает! Да. О, нет! Чел реально подрубили! Ой, блядь! Подруг. Серьезно! Боже, какой же босный мычимейкинг. Ух, еды на. Серьезно? 8 попадает. Эрик, Эрик, Эрик. Да. Тоже сразу пойдем в пейс. Ладно, давай. Ладно, леваем? спасибо за игру, ребят. сдавайтесь. Что? Сдавайтесь. Нет, маршрут. Бро, can you kill him? No, no, bro, sorry, I'm fucking stupid, shit. Sorry. Но, но, бро, я буду квитку с ну, ну, ну, it's это it's fine. это Окей, ладно. Да, я уничтожил его, просто. Ну, ладно. Ладно. У меня игра заела. Отъелась? Игра заела. Like... Но ну, это неадекватно. Ой, господи, такой бред. кошмар что это такое у меня здесь все хорошо Эрик. Он uh, okay. uh, 10 HP, 10 HP lost. Окей. Why 10 years old kid? Then? He is he's from Navi. He is from Navi, bro. No, it's not. Oh my God! Check, uh, oh! <laughs> <laughs> I shot Все, на этом закончилась игра. Это просто позорнейшие катки. Первая была против читеров, вторая у нас против с дебилами. В итоге получился счет 12-12 в катке. И у нас ничья в итоге Я думаю, на этом есть смысл закончить У нас в итоге ничья, а я думаю позвать еще новых про игроков в эту рубрику На что способен тот или иной э, профессиональный игрок Я думаю, это будет интересно, поэтому ожидайте Думаю, что это поведет в нашу постоянную рубрику С вами был я, Эрик Шоков и Демон Ссылку на его паблик вконтакте оставлю в описании На его твич не оставлю, потому что он в бане Не знаю, когда он разбанится, но все есть в описании А я вам советую посмотреть мои другие ролики с участием профессиональных игроков все у вас на экране. Тыкайте и переходите. Пока.